Это было то самое место, он был в этом уверен. Лос потратил годы на поиски этого места в закрытых файлах фонда. В поисках этой проклятой штуки он объездил весь мир, от России до Японии. Теперь, наконец, за этой огромной, очень толстой свинцовой дверью ангара скрывался ответ на вопрос. Чем был SCP-2367 и какое отношение он имел к исчезновению его отца в конце Второй мировой войны? И подумать только, все это началось по чистой случайности. Это могло случиться с кем угодно, чистая случайность. Нет. Даже с его эмпирическим научным мышлением Клосс верил, что случайностей не бывает. Было предначертано, чтобы это случилось именно с ним и связало воедино все недостающие части жизни его отца и той лжи, которую о нем рассказывали предатель, как они его называли, оборотени из фонда SCP. Он никогда не верил во все это, его отец, как и он сам, был человеком фонда до конца. Конечно, он мог быть неординарным, но именно это сделало его великим ученым. Та же кровь текла в жилах Клосса, тоже презрение к власти и бюрократии. Однако ничего из того, что предстояло открыть сегодня, не было бы возможным, если бы не судьба или тот случайный инцидент. Он был в Японии по заданию, преследуя инстаграм, станции SCP-4007. Он не добился больших успехов, но это уже история для другого дня однажды днем он прогуливался по улицам сибуи когда услышал крики в то же время он увидел вспышку фиолетового света в небе и громкий треск похожий на раскат грома он инстинктивно закрыл уши и пригнулся к земле он осмотрел небо но все было чисто он последовал за криками и наткнулся на небольшую группу людей окружавших что-то на улице протиснувшись сквозь толпу он увидел лежащее на земле тело человек умирал кровь лилась из его носа глаз и рта его одежда начала краснеть от внутренних повреждений. Клосс предположил, что он упал с высоты не менее нескольких сотен футов. Он опустился на колени рядом с лицом мужчины. «Что с вами случилось?» Глаза мужчины медленно посмотрели на Клосса и он произнес «Филдас Уатерленд». С этим он умер. Клосс медленно встал, пытаясь осознать случившееся. Когда он посмотрел на тело, то понял, что этот человек был одет в немецкую форму СС времен Второй мировой войны. Что мертвый нацист делал в Токио через 75 лет после окончания войны? С этого момента он занялся собственным частным расследованием, чтобы выяснить, почему эсэсовец оказался там, как он туда попал и какое отношение имеет к той фиолетовой вспышке в небе. Все они были явно связаны между собой. Расследование заводило его все глубже и глубже в секретные файлы, но, как и его отец, он не собирался препятствовать этому. Чем глубже он копал, тем больше возвращался к одной и той же операции. Все многочисленные дела и расследования связаны с мертвым нацистом указывали на один инцидент, произошедший в конце Второй мировой войны операция Молот. Проникновение фондов правительства Германии во время Второй мировой войны. Ходили слухи, что нацисты использовали аномальные силы и личности для достижения своих целей мирового господства. В то время как страны мира вели открытую войну, фонд оставался в тени и проводил свои собственные секретные исследования и операции. Руководить операцией «Молот» они поручили ученому, который отличался высоким интеллектом, а также знанием немецкого языка. Гер Клосс Старший сумел внедриться в ряды СС и дослужился до звания Обергруппен фюрера. Его главной задачей было найти, нейтрализовать и, если не удастся, уничтожить SCP-2367, который немцы называли d колокол Это была 15-метровая геодезическая полусфера, построенная из стали. На южной стороне находится небольшая панель управления, а рядом с панелью управления 4 четырехметровая квадратная дверь. Внутренняя часть представляет собой гладкую полусферу диаметром около 13 метров. Устройство было создано как средство перемещения объектов, включая живых людей, в заданные точки пространства времени. В ходе испытаний объекты, перемещенные таким образом, неизменно появлялись на несколько сотен метров выше намеченной точки. Также в ходе испытаний были достигнуты как прямое, так и обратное перемещение во времени. Для работы устройства не требуется внешняя энергия. Строительство и проектирование диглокка проходило под руководством Обергрупен Фюрера СС Отто Вебера, классифицированного как поис 420714. О нем мало что было известно в файлах, кроме того, что он также исчез ближе к концу войны, примерно в то же время, что и отец Клосса. По его сведениям, в ходе операции «Молот» планировалось похитить Диглоки во время хаоса последних дней войны. Они намеревались погрузить его в трейлер и сбежать через границу с Францией в ночь на 1 мая. Русские и американцы планировали притормозить наступление на Берлин до тех пор, пока фонд не закончит переброску. Однако все пошло не по плану, и вместо этого к 30-му апреля 1945 года союзные войска приблизились к местонахождению SCP-2067. В этот момент записи фонда становятся нечеткими, но, похоже, что отец Клосса проигнорировал приказ отступить. Он планировал украсть устройство той же ночью, сдвинув свой график на один день. Спешка и хаос этого действия, похоже, и привели к фиаско. Отец Клосса и его мобильная оперативная группа вошли в ангар в два часа ночи. Лазутчик сообщил им, что ангар будет пуст, так как оставшиеся войска армии СС выведены и намерены сдаться. К своему удивлению, войдя в ангар, он обнаружил целый взвод полевой артиллерии, дюжину танков Тигр-1 и полки вафин СС. Ангар был освещен, люди и машины были в полном порядке. Диглок осветился и гудел, его приводили в действие. В центре комнаты небольшой отряд офицеров окружил человека. Насколько смог понять Клосс, в этот момент началась драка, поскольку отец Клосса пытался нейтрализовать SCP-2367, не видя возможности вытащить его. В завязавшейся схватке его отец был потерян, предположительно убит. Фонд понес большие убытки. Единственные выжившие сумели вызвать подкрепление по радио, но вскоре тоже погибли. Когда подкрепление наконец прибыло, они устроили резню. Мертвые агенты и солдаты СС были разбросаны по ангару. SCP-2367 лежал в углу на боку, предположительно сильно поврежденный. Не осталось никаких следов оружия, танков или солдат. Ангар был очищен после повреждения Диглока. Российские войска сообщили, что в четырех с половиной от ангара встретили колонну солдат и танков и вступили с ними в бой. Выживших не было. Предположительно, это были остатки танков и солдат из ангара. диглок был перемещен в безопасный военный ангар в Берлине, где были приняты меры безопасности пятого уровня. Теперь, наконец, Клосс нашел его. За этими дверями он надеялся найти то, что было утрачено многие годы, что-то, что могло бы подтвердить смерть его отца много лет назад. Пив порог ангара, он услышал гул и увидел слабое фиолетовое свечение. Как только он вошел в дверь, свет исчез, а гул прекратился. Было ли это его воображением, или Диглок все еще функционировал? Он обошел все вокруг устройства, но не нашел ничего, что не было бы уже задокументировано. Войдя внутрь, он осмотрелся и провел пальцами по холодной твердой стальной поверхности. Щелчок. Что-то зашевелилось под его пальцами. Он включил фонарик и обыскал гладкую поверхность. Там был скрытый отсек. Он подцепил его ногтями, надавил на него и попытался сдвинуть. Наконец, оно открылось. Внутри была одна страница, на которой были военные оперативные схемы для каких-то небольших тактических сил вторжения. Клосс позже обозначил это событие как 2367 Сигма. В течение многих лет он пытался объяснить вышестоящему руководству, и даже совету опять, что событие 23.67 сигма это не шутка, это реальность, и оно должно произойти. Они вернутся, все они. Танки и солдаты не ушли той ночью в апреле 1945 -го года, по крайней мере, не по дороге из Берлина. Войска, с которыми столкнулись русские, были другим полком или ротой. Этот полк СС вошел в ГЛОКК целиком, все 1400 или более человек. И они вернутся. Они вернутся через 10 лет, 13 октября 2031 года. Тот человек в центре, похоже, был Гитлером. Он не умер, он вернется. Вся операция была разработана опер фюрером СС Отто Вебером, человеком, который, как считал Клосс, убил его отца той ночью. Сегодня 13 октября 2031 года. Клосс ждал их, остальные не слушали, но Клосс знал, и он собирался быть рядом. Он сидел в ангаре, выключив свет и ждал. Он покажет им всем, что не сошел с ума, что событие 2367 Сигма было реальным и происходит. Сейчас, как по команде, воздух в районе верха ангара озарился фиолетовым светом. Вспыхнули облака и молнии, в воздухе запахло металлом. Мощная вспышка и хлестки удара слепили его на мгновение. Он посмотрел в сторону, ожидая, пока его глаза вновь сфокусируются. Он услышал звук, похожий на шаги. Нет, необычные шаги, а гусиные. Он сфокусировал взгляд. Перед ним стоял не полк эсэсовцев, как он ожидал. Это был один по меньшей мере 6 тысяч солдат и десятки танков хайль гитлер раздалась в унисон собравшихся солдат один человек подошел к нему по форме клосс определил что это был обер группенфюрер сс это должен был быть отто вебер человек убивший его отца пальто рука клосса сомкнулась вокруг пистолета мужчина остановился перед ним и поднял голову чтобы посмотреть ему в глаза что что происходит это был не отто вебер это был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 это был он. Клон? Иллюзия? Мужчина улыбнулся. Не смущайся, я знал, что если кто-то и сможет разобраться в этом, то это будешь ты. Ты хорошо выглядишь, сын мой. Глаза Клосса расширились. Его отец не умер той ночью. Я знаю, у тебя много вопросов, но сейчас тебе нужно понять, что я сделал свой выбор. Той ночью я сделал выбор и не жалею об этом. Присоединяйся к нам, оставь фонд позади и следуй за фюрером. Клос был в шоке. Его Отец живой и теперь нацист?» Он взял себя в руки. «Нет, ты принял неверное решение». «Разве ты объяснил фонду, что произойдет этой ночью? Они смеялись и издевались над тобой. Это те люди, за которых ты сейчас заступаешься?» С блеском в глазах и ухмылкой на губах Клосс ответил, кто сказал, что они не поверили.